История России задумана нами как национального масштаба исследовательский проект, который объединил бы все лучшие силы нашего исторического сообщества, российского исторического сообщества. История, актуальность этой, этой тематики связана с тем, что во всех странах СНГ сейчас или уже написаны свои истории своих республик, или пишутся. А в России до сих пор такого обобщающей истории, собственной истории, нет. Я считаю, и это инициатива нашего института, что мы здесь не должны отставать, тем более в ситуации, когда история становится все более острым полем или острым предметом противоречий между разными идеологиями и между разными странами, когда роль России нарочито умаляется и, или выставляется в неправильном свете. Я считаю, что мы просто обязаны создать такое достоверное масштабное историческое полотно. В чем его особенность, как раз в том, что а, к авторству сюда привлекаются лучшие профессиональные силы нашего исторического сообщества, нашего, конечно, российского. И это предполагает, а, что, конечно же, Здесь будут авторы не только из Москвы, Петербурга, но и из, из ведущих так сказать, исторических регионов. Всего на сегодняшний момент привлечено к участию в этом проекте около 300 российских историков. Среди них есть и историки из Татарстана, с которыми мы и давно сотрудничаем и считаем, что такие некоторые страницы нашей общей истории должны быть написаны не только в Москве, но и в Казани.